Шипингу, которые интересовались ранее нашей платформой, но все-таки не зашли там по причине, к примеру, тарифного плана или еще каких-то любых других проблем и причин. Мы работаем по бесплатному тарифу, повторюсь. Сейчас у нас активных 230 маркетплейсов. Поэтому все поставщики у нас сейчас в работе, товары у нас модерируются. А те поставщики, которые с нами сейчас работают, если у вас, к примеру, -то товар, какие-то товары у вас не промодерированы, или же вы отправили товар на модерацию, но видите, что он до сих пор не взят в работу, вы обязательно нам сообщайте. За каждой компанией закреплен категорийный менеджер, с которым вы работаете. Вы все знаете своих категорийных менеджеров, поэтому мы в любое время доступны. Вы должны нам сразу сообщить. Поскольку уведомления о том, что вы отправили товар на модерацию, у нас нет, поэтому мы обязательно просим, что если отправляете товар на модерацию, обязательно сообщайте нам. Тем более, что сейчас работает небольшое количество поставщиков в связи с военным временем, и мне бы хотелось все-таки сказать спасибо всем поставщикам, которые сейчас работают с нами, потому что... В столь тяжелое время у большинства поставщиков, вот а, те, с которыми я работаю, а, к сожалению, и разрушенные склады, и разворованы склады, но при этом сейчас они а, стараются вернуться к работе, стараются а, начать продавать через нашу платформу. Поэтому, если, к примеру, ваша компания сейчас деактивирована, обязательно пишите на почту, которая указана вот в вебинаре, моя, Санников Хаберпро, мы будем активировать ваш магазин. А, что еще хотелось бы сказать. Поэтому, если будут у вас вопросы, вы обязательно обращайтесь, мы будем все решать. В общем-то, мы рассказали, как мы работаем сейчас и в данный момент, потому что особо ничего не скажешь. Мы активируем вас, мы модерируем ваши товарные позиции по вашим запросам. Мы стараемся закрывать вовремя все запросы. Чат выключили по причине того, чтобы все запросы я мог обработать в почте лично, чтобы не через Второй у нас блок как почат и с хабером? Какие категории зараз актуальны?». Ну смотрите, для того, чтобы работать с хабером, достаточно вам зайти на наш сайт, либо же мы можем здесь продублировать ссылку на регистрацию нашего кабинета, если вам это будет интересно. Мы отправим вам ссылочку, вы переходите по этой ссылочке и регистрируете кабинет. Как начинать работать? Мы первое, мы работаем сейчас по бесплатному тарифу. Если ранее у нас был базовый пакет и оптимальный, там разница была в api дополнительной рекламе, доп. модерации и так далее, то сейчас мы работаем по бесплатным тарифам. Если вы хотели начать работать, давайте начинать. Сейчас как раз то самое время, когда нужно продавать, нужно размещать ваши товарные позиции на всех маркетплейсах. Мы в этом вам поможем, потому что у нас... Это наша работа, и мы должны, как бы, разместить ваши товарные позиции на всех маркетплейсах, которые будут заинтересованы в ваших, в ваших товарах. После того, как вы зарегистрировали наш кабинет, вы, э, с, вами связывая, с вами связывается наш менеджер, Светлана Коробко, ее почта также указана здесь. Э, она с вами связывается, вы уже проговариваете условия сотрудничества, она вам рассказывает более подробно о том, какие условия работают. То есть сейчас мы работаем только на проценте от продаж. Если ранее вы заходили, платили за тарифный план, плюс к этому был процент от продаж, то сейчас вы работаете только на проценте от продаж. После того, как мы зарегистрировали ваш личный кабинет, Светлана вам все рассказала, мы ознакомимся с вашим контентом, то есть мы проводим валидацию. В первую очередь ценовую валидацию нужно проводить, потому что если мы размещаем ваши товарные позиции, которые с завышенной ценой, а у других поставщиков она есть ниже, да, то понятное дело, что а, мы вас заведем на нашу платформу, и вы будете нас интересоваться, почему же у меня нет продаж. Конечно же, цены должны быть рыночные, потому что маркетплейсы а, со своей стороны в кабинете Хабера у них точно такой же кабинет, как и у вас, а, они валидируют все товарные позиции, просматривают цену, просматривают рыночную цену и, конечно же, отталкиваются от того, размещать этот товар на себя на сайте или нет. Потому что Карточка, может, карточка товара может быть супер крутая суперкрутая, супер продаваемая но при этом цена будет отличаться у вас на 400, на 500 гривен больше. Поэтому обязательно, когда вы заходите на нашу платформу, ознакомляйтесь с нашим процентом комиссии. Мы при, в ознакомительном письме мы можем отправлять вам файлик с комиссией, который у нас по, по нашим товарам, процент комиссии, который мы берем. Вы с ними ознакомливаетесь и уже подбираете, непосредственно цены, либо же категории товаров по маржинальности, в которых вы проходите. И мы уже можем, в принципе, тогда начинать работу. В ознакомительном письме мы отправляем вам всю информацию. После того, как мы ознакомились с вашими ценами, ознакомились с контентом, обязательно самое главное, мы обращаем внимание на контент, потому что контент должен быть продаваемым, он должен быть качественным, должно хватать количество характеристик и информации о товаре, потому что... Сами понимаете, если карточка товара неинтересна, если она некрасивая, не причесанная, не, не сделанная, нет опций, нет ничего, это значит, что мы не, не сможем просто продавать ваши товарные позиции, потому что по сравнению с другими товарами ваша товарная позиция будет просто непродаваемая и неинтересная. Давайте сейчас открою одну секундочку. Открою наш сайт, чтобы вы уже видели нашу информацию, чтобы вы не затерялись и запомнили, запомнили нас обязательно. Одну секунду. Так. Красота. Сделал я экран. Вот. На чем, на чем мы остановились? После того, как мы уже провели валидацию ваших товарных позиций, цену, контент непосредственно мы передаем вас категорийному менеджеру. То есть категорийный менеджер берет в работу, ознакомится с вашим контентом, дает рекомендации касательно цен, касательно того, как сделать первый пост. У нас есть лента новостей. Мы сейчас проговорим с вами поверхностно, как начать работать с хабером, И после этого уже перейдем к третьему блоку. Категорийный менеджер будет сопровождать вас на, на протяжении всей вашей работы на нашей платформе. По любым вопросам вы сможете обращаться к вашему менеджеру. Представлено как почта, так и личный номер телефона. Мы доступны в Viber, то есть вы здесь уже выбираете самостоятельно, как вам удобно общаться с менеджером. Опять же, отправили товары на модерацию, говорите своему менеджеру. Не получается что-то с заказом, сообщайте своему менеджеру. Не получается что-то, какой-то вопрос спорный решить с маркетплейсом, обращайтесь к своему менеджеру то есть мы всегда на связи мы вам готовы помочь и мы никуда не деваемся это коротко если о том как мы начинаем работать с хайпером. какие категории у нас сейчас актуальны конечно самое главное сейчас это военная тематика военная одежда потому что на эти категории товаров очень большой спрос сейчас если говорить о бронежилетах и вот в этом направлении, да, этой категории, там есть еще плитоноски, то сейчас, если мы говорим о проме, когда вы заходите к нам на площадку, вы должны обязательно предоставить нам сертификат испытаний, насколько я помню, иначе маркетплейсы, которые работают, к примеру, на проме, не смогут разместить эти товарные позиции, потому что сейчас очень много продается товаров, которые не соответствуют качеству, люди некоторые производители, к сожалению, на этом наживаются, продают некачественный товар, поэтому, вот, например, Пром, да, он сделал сейчас запросил сертификаты по работе. И если вы захотите работать, то обязательно имейте в виду, что сертификаты будут нужны также сейчас актуально детство из детства если мы будем говорить это конечно в первую очередь коляски песочницы игровые комплексы батуты вот всего этого направления потому что сейчас уже теплеет у нас как бы да на улице у нас этих категорий к сожалению представлено сейчас не очень много опять же по понятному по понятным причинам поскольку большинство поставщиков у нас к сожалению сейчас выключено но мы работаем с теми кто есть еще раз хочу сказать вам спасибо за то, что вы работаете, и мы стараемся расширить ассортимент в этом направлении. Следующая категория – это туризм, конечно, потому что сейчас очень актуальны палатки, сейчас очень актуальны туристические рюкзаки, горелки, казаны, туристическая посуда, всякая. Вот это все нам очень нужно. Если у вас есть эта категория товара, обязательно регистрируйтесь по ссылке, которую мы предоставили вам в чате. Регистрируйтесь, и мы будем начинать с вами работу. Следующая категория – это, конечно, сад огород. Сейчас очень хотелось бы развить тему на нашем сайте, на нашей платформе касательно растений, цветов, деревьев и так далее, потому что эта тема у нас абсолютно не представлена. Поэтому, если есть здесь кто-то, кому это, кто торгует данным ассортиментом, обязательно заходите, потому что эта ниша у нас свободна, и мы будем рады, если вы к нам присоединитесь. Автотовары. Автотовары очень актуальный товар. Сейчас точно так же мы ищем поставщиков в этом направлении. Одежда, одежда, летняя, обувь, летняя, детская одежда. Это тоже нам все очень нужно, поэтому, если что. Обязательно заходите к нам. Ну и последнее – это рюкзаки. Рюкзаки у нас всегда актуальны, всегда нужны. Главное, чтобы они были качественные, чтобы они были интересные, чтобы ваш контент был продаваемый. И, в принципе, если у вас есть какая-то категория товара, которые, которую я перечислил, обязательно регистрируйтесь, и мы будем начинать с вами работу. Поэтому этот блок, какие категории сейчас актуальны и как начать продавать с Hydra, мы, я думаю, уже рассмотрели. Можем перейти к третьему разделу, это покажем каждому практично, як обраблят Мы сделали этот вебинар, наверное, больше для того, чтобы, наверное, напомнить нашим поставщикам, которые с нами сейчас работают, что очень важно относиться качественно к обработке заказов. Мы понимаем, что сейчас военное время, не у всех есть возможность отгружать заказы. Но если наши поставщики вернулись к работе, значит, они уже работ... готовы работать по правилам, которые были ранее э, всеми нами согласованы. Э, потому что маркетплейсы, которые продают ваши товарные позиции при отменах, да, при отменах заказа, как нет в наличии, или же купил на другом сайте, или не вовремя связались, э, маркетплейсы со своей стороны несут, конечно, негатив. От поставщиков, от клиентов, точнее, поскольку они делают заказ, рекламируют ваши товарные позиции и хочется, конечно, чтобы эти все заказы выполнялись. Поэтому мы сейчас пройдемся с вами по обработке заказов. Я напомню, как у нас это все происходит и сможем... мы. Потом еще проговорить момент по информации кабинета. Смотрите, так выглядит наш личный кабинет. Это и тем, кто у нас впервые как бы ознакомился с нашим личным кабинетом, и те поставщики, которые уже с нами работают. То есть у вас есть раздел товары, заказы, баланс, маркетплейсы, ленты новостей, мои акции, Обновление системы и информации. Мы с вами рассмотрим один... Раздел – это раздел заказы. Ну и еще обрати внимание на ленту новостей и на информацию о компании. Заказы. Когда вам поступает заказ, вам приходит уведомление на почту о том, что вам поступил новый заказ, вы переходите в раздел заказы у вас подсвечивается в корзинке циферка 1, что у вас поступил один заказ. То есть вы видите здесь номер заказа, дата заказа товар, который у вас здесь есть, ну, мы создали тестовый кабинет, поэтому здесь не особо будет понятно, что это за товар. Будем представлять, что это одежда. Сумма заказа, marketplace, которого поступил заказ, фио клиента и телефон. То есть здесь вы видите а, свернутую информацию касательно данного заказа. У вас есть статус заказа новый, есть вот здесь вот окошко, это переписка с контрагентом. Переписка с контрагентом это переписка с маркетплейсом. То есть с клиентом переписываться через наш кабинет вы не можете. Вы можете только общаться с маркетплейсом, К примеру, если нужно вам там добавить какую-то позицию к заказу, вы обязательно об этом сообщайте нашему маркетплейсу. И Marketplace уже будет обращаться либо же к нашему отделу контроля качества, либо же Marketplace может самостоятельно досоздать заказ. Обязательно, что нужно обратить внимание, если вы отправляете заказ, но при этом делаете допродажу, вы должны об этом обязательно сообщить. Это прописано в, наших, в нашем договоре SLA, условиях работы. Если будет подобное нарушение, то мы просто деактивируем компанию, поскольку... Мы даем продажи, да, мы как бы рекламируем ваши товарные позиции и отгружать позиции вне хабера, к сожалению, запрещено. После того, как мы открываем заказ, есть вот у вас подробнее, да, галочка, мы открываем заказ и можем здесь наблюдать следующую информацию. Номер заказа, опять же, вся информация. Здесь написано будет более подробно информация о клиенте. То есть здесь у нас будет написано фамилия, имя, отчество, иногда просто имя и фамилия, почта клиента, номер телефона клиента, адрес доставки. То есть адрес доставки может быть как сама вывоз, к примеру, если поставщик, если маркетплейс видит, что клиент, что поставщик работает в Киеве, да, у него склады в Киеве, то он может зайти в раздел информация, посмотреть эту информацию, проконсультировать клиента и создать заказ по самовывозу. То есть Marketplace об этом вам напишет, что мы обратили внимание, что вы работаете в Киеве, клиент находится в Киеве и хочет забрать товар с вашего склада. В таком случае будет самовывоз. Есть еще вариант, конечно, доставки Укрпочтой, есть вариант доставки новой почтой. Это все будет прописано в адрес доставки. Комментарий Marketplace иногда оставляет, если бывает такое, что нужно, там, к примеру, не перезванивать поставщику, ой, точнее клиенту, извиняюсь, либо же нужно делать какой-то там дозаказ, либо же нужно ему срочно перезвонить, обязательно обращайте внимание на комментарий. После этого вы здесь видите товар какой и переписка с контрагентом. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, обязательно пишите в переписке с контрагентом. Если Я еще опять же повторюсь, удалить товарную позицию, отредактировать цену на, на товар, удалить заказ, к примеру, до досоздать до новый. Также хочу обратить ваше внимание на то, что большинство клиентов, поставщиков, Uh, у нас, к сожалению, не работает с новой почтой. Я понимаю, какие причины uh, всей этой ситуации, почему не работают люди, да, потому что бывает такое, что посылки там затеряются или что еще что-то в этом роде, но а, те маркетплейсы, которые работают с Укрпочтой и поставщики, которые работают с Укрпочтой, а, как раз в начале военных действий они получили больше заказов, чем те, которые работают с Новой Почтой. Почему? Потому что Укрпочта работала практически все время, да, если у Новой Почты и Укрпочты, конечно, во время начала войны был немножко такой ступор в плане работы, потому что никто не понимал, как этому адаптироваться, как это все будет происходить, то почта немножко быстрее вышла из этого кризиса, и они быстрее начали доставлять товары. И плюс к этому большинство, вот, к примеру, людей, которые проживают в селах, да, каких-то там отдаленных, у них, у них не работает новая почта, поскольку ее даже там и не было. Поэтому большинство клиентов делают заказы, вот там взять, знаете, на всякие товары первой необходимости. Вот, к примеру, Можем даже сказать, что самая актуальная категория товаров во время войны вот 24 февраля и март, это были бритвы, и это были зоотовары, потому что новая почта не отправляла товар, и в села, вот люди, которые живут в селах, они не могли просто ничего получить, поскольку у них элементарно не работали ни магазины, не работала ни почта новая, но работала при этом Укрпочта. Поэтому, если у вас есть возможность отправлять товары Укрпочтой, пожалуйста, отправляйте. Мы понимаем, что это риск, но есть клиенты, которым этот товар необходим. Если, конечно, вы можете, там, приходит вам заказ, к примеру, по Укрпочте, и вы понимаете, что вы не можете его отправить, переори, переориентируйте, пожалуйста, клиента на новую почту, потому что любой заказ, конечно, хочется, чтобы он был успешно выполнен, и Marketplace, и, к примеру, при отмене заказа, не, ну, там, не подходит перевозчик, да, Marketplace может сам перезвонить клиенту и перезвонить новую почту. Но, опять же, в обязанности самого Marketplace это не входит. Маркетплейс рекламирует ваши товарные позиции, размещает их у себя на сайте, передает вам заказы, ну, непосредственно платит процесс за то, что он прорекламировал ваш товар при успешной продаже товара. Если, к примеру, заказ отменился, то понятно, что у самого маркетплейса, ну, если мы будем говорить о тех маркетплейсах, которые работают на проме, да, потому что они в большей степени зависимы от этих отмен, от рейтинга, от просейла и так далее. Поэтому, если у вас есть возможность отправлять заказ Укрпочтой, обязательно отправляйте, либо же пере... предложите клиенту отправку новой почты. По заказу. По заказу мы здесь все с вами проговорили, теперь мы проговорим по поводу того, как мы переводим заказ по статусам. То есть заказ приходит нам в статусе новый, после того, как мы его увидели с вами, да, нам пришло уведомление на почту, мы с вами зашли, увидели, что нам пришел заказ, мы переводим его в работе. То есть Marketplace со своей стороны будет видеть, что его уже взяли в работу, либо же вы с ним ознакомливаетесь, вы прозваниваете клиенту после того, как вы... Перевели его в статус работе, то есть вы звоните по данному номеру телефона, который у вас указан в заказе. Уточняете товар, непосредственно какой, который есть в товаре, да, ой, в заказе, точнее, уточняйте сумму, проговариваете стоимость доставки ой, стоимость доставки, условия доставки, адрес доставки. И после этого, если клиент все подтвердил, то вы переводите в следующий статус. Данные подтверждены, ожидает отправки. Мы перевели в этот статус, и то есть маркетплейс будет понимать, что все хорошо с заказом, клиент уведомлен о том, когда товар будет отправлен. Есть также момент, что сейчас большинство маркетплейсов продают ваши товарные позиции, но не вносят информацию о том, что товар отправляется по предоплате. Мы с вами чуть позже разберем, когда закончим этот блок, как указать информацию. По поводу того, что вы работаете только по предоплате, чтобы ни у вас не было отмен, ни у маркетплейса, и клиент как бы, был доволен и получил свой заказ. После того, как мы с вами подтвердили заказ, перевели в данные подтверждения «Ожидает отправки», мы уже ставим а, статус «Передан в службу доставки». А, Переводим в этот статус, и здесь мы можем уже выбрать, если у вас уже есть номер ТТН, вы копируете номер ТТН с новой почтой, да которую вы там сделали, и вставляете ее в это окошко, то есть новая почта, ТТН 14 цифр, а есть также Укрпошта, по укрпочте точно так же вы вставляете, потому что большинство поставщиков почему-то говорят, что у нас нет... Нельзя вставить номер ТТН Укрпочты. Ну, наверное, просто не все открывали, не видели это выпадающее окно, поэтому если у вас есть, вы отправляете Джастином, Министом Укрпочта, Новая Пошта, обязательно открывайте это окошко, выбирайте актуального перевозчика, вставляете номер ТТН, и после этого он там переводится в статус. Передан в службу доставки. Когда вы ставите, уже вставляете ТТН в сам заказ, он становится передан в службу доставки, и новая почта самостоятельно уже генерирует дальнейший статус заказа. То есть вставили в ТТН после того, как поставили, передан в службу доставки. По ТТН он уже будет переводиться самостоятельно дальше по статусам. То есть, после передан службу доставки он самостоятельно поменяется на доставляется, когда новая почта его будет отправлять. Если он выполнится, он автоматически переведется в выполнить. Выполнено. Если же клиент придет на почту и скажет, что он не будет забирать посылку, следовательно, у вас появится статус «не забрал посылку». Важный момент. Если клиент захотел вернуть посылку в течение 14 дней или же у вас там была гарантия, например, например, на мобильный телефон год и так далее, и вы уже с клиентом все согласовали касательно возврата, вы обязательно обращаетесь к нам на почту, на почту нашего отдела контроля качества. Мы вам здесь его продублируем. И для того, чтобы мы сделали возврат комиссии по данному заказу, обязательно прописывайте своему менеджеру номер заказа, отправляйте скрин того, что вы вернули клиенту деньги, и заявление клиента на то, что. Ну, там большинство поставщиков, как бы, да, предоставляют еще заявление на то, что клиент вернул товар. Вы предоставляете эти нам данные, мы рассматриваем ваше, ваше, ваше обращение и после этого делаем возврат комиссии вам на баланс. А Если же клиент, к примеру, вы отменили заказ, потому что вы не смогли дозвониться клиенту, у нас тут же статусы еще есть другие в плане... Давайте... посмотрим. Да, я уже вам не смогу показать. Давайте поставим там, не забрал посылку. Я пропишу любые данные, чтобы показать вам уже все статусы. А, нет, все статусы показать я не смогу. Если, к примеру, вы, я не знаю, пришел вам новый заказ, да, вы там клиенту не смогли дозвониться. Пытайтесь дозвониться клиенту в течение, в течение трех дней хотя бы, да, вы перевели его в работу, позвонили клиенту, клиент не, см не смог там ответить на ваш звонок. Здесь у нас есть статус «Обрабатывается менеджером первый раз». Ну, то есть у вас будет такое же выпадающее окно, и вы сможете с этим познакомиться. У нас есть здесь, кстати, инструкция и правила по обработке заказов. Сейчас я вам покажу эти статусы. А, вот, смотрите. Одну секунду. Вот, обрабатывается менеджером, не удалось связаться первый раз. То есть позвонили, не взял клиент трубку, ставите статус «Обрабатывается менеджером, не удалось связаться первый раз». Если, к примеру, вы на следующий день точно так же позвонили клиенту, ставите «Обрабатывается менеджером», второй раз. На третий день вы уже можете отменять заказ, поскольку понятно, что клиент не выходит на связь. Но, как показывает практика, большинство клиентов сейчас не берет трубку с незнакомых номера, номеров телефонов. Да, это звучит, конечно, странно, потому что маркетплейсы когда они, к примеру, получают заказ да, от клиента, они информируют его там Viber или еще куда-то в Messenger, что ожидайте звонка от нашего там, поставщика для подтверждения заказа. И большинство просто не берут трубку, потому что ну, из-за понятной ситуации многие боятся, что звонят там какие-то э, левые люди, там угрожают и так далее. Ну, такое тоже было. Мы общались один раз с клиентом, который говорил, что он взял трубку с чужого номера, ему там от чьей-то компании и начали там угрожать. Поэтому если у вас есть возможность, при том, что вы позвонили клиенту, он не отвечает, лучше возьмите и напишите ему Viber по поводу того, что, смотрите, вы делали заказ на таком-то на таком сайте, на такой-то товар, подскажите, пожалуйста, актуален ли данный заказ, и могли бы мы с вами созвониться для подтверждения. Либо же я могу вам продублировать все Viber. Поэтому, если вы не смогли дозвониться, ищите другие другие варианты того, как можно с ним связаться. Ну, в мессенджере обычно клиенты отвечают всегда сразу, особенно там Viber, Telegram, да, номер телефона вбили, проверили, если он есть, напишите. Ну, то есть это в ваших интересах, чтобы у вас не было отмены, Marketplace не будет как бы возмущаться, что почему вы там не написали Marketplace клиенту Viber и так далее. Еще что здесь важно, обрабатывайте заказы в течение 14 дней. У нас ранее, когда начались военные действия, мы выключили автоматический перевод заказов в статус «Выполнено», да, потому что понятно, что большинство заказов у нас подвисло, некоторые заказы были у нас на почте, и мы не понимали, выполнится заказ или нет, потому что ну, непонятно было, работает новая почта или Укрпочта, все было достаточно натянуто и непонятно. Поэтому. А вот у вас здесь написано «Важно, заказы в статусах, новые, в работе, данные подтверждены, передан службу доставки, обрабатывается менеджером первый раз, второй раз, ожидают пункты самовывоза, будут автоматически переведены в статус «Выполнено» с последующим списанием комиссии в пользу маркетплейса, оформившего заказ на платформе по истечении 14 дней с момента оформления заказа». Что это значит? Если, к примеру, у вас в течение 14 дней заказ висел в статус «В работе или данные подтверждены», то спустя 14 дней заказ будет автоматически переведен, выполнено, поскольку есть определенные условия работы и обработки заказов. Понятно, что клиент не может ждать Заказа в течение 14 дней, когда он просто у вас висит в работе. После того, как вы перевели а, заказ из данной, подтвержденный передан в службу доставки, обязательно вставляйте ТТН. Уведомляйте об этом клиента, отправляйте ему либо же в мессенджер, либо же в почту, либо же смс сообщайте, что вот смотрите, ваш товар отправлен, вот номер ТТН, вы можете через приложении новой почты или укрпочты, просмотреть, где сейчас находится ваша посылка. Ну, то есть это больше, знаете, наверное, говорит о сервисе работы самого поставщика, потому что когда мы более ответственно относимся к клиенту, когда мы не вводим его в, в заблуждение и рассказываем о том, где его товар, когда он будет отправлен, то клиент, я думаю, он хочет еще раз вернуться к нам и сделать эту же покупку на этот же товар или же порекомендовать его кого-то, потому что в столь сложное время мы должны все равно как бы показывать уровень нашей работы уровень работы нашей платформы поставщиков с которыми мы работаем поскольку мы своим marketplace дака с которыми мы сотрудничаем мы говорим что мы отбираем только хороших поставщиков с хорошим товаром с хорошими ценами с хорошим контентом что они умеют обрабатывать заказы что они вовремя связываются с клиентами и также здесь стоит заметить что общаться нужно точнее созваниваться перевести в следующей статусе созвониться с клиентом нужно в течение трех часов то есть поступил вам заказ опять же это в течение вашего рабочего времени если вы работаете с 9 до 6 и вам заказ пришел в 8 вечера понятно что вы должны утром приступить к работе и обязательно обзвонить заказ потому что сейчас конкурент конкурентов очень много и поставщики, которые работают, к примеру, с аналогичным товаром и зашли на какой-то сайт на проме и увидели три позиции одинаковых и сделали три разных заказа у трех разных поставщиков, то понятно, что какой поставщик первый перезвонит, тот и получит ä, выполненный заказ, потому что два, два других поставщика, они не связались вовремя. Поэтому нам очень важно, чтобы вы поддерживали в такое тяжелое время Коммуникацию с клиентом, чтобы вы вовремя обрабатывали заказы и а, проводили по статусам а, заказы в нашем кабинете. Потому что ну, клиенты должны быть уведомлены о том, что с их товаром наш отдел контроля качества должен знать а, Должен знать о том, что а, была до продажа или не было до продажи. Если у вас отмена а, с возвратом а, и вам нужно вернуть комиссию на баланс, вы обязательно сообщайте на почту нашего отдела контроля качества. В чат мы ее продублировали. Себе запишите, либо же м, после вебинара вы можете написать мне на почту, мы с вами это все проговорим. Uh, инструкции точно так же мы можем отправить те, кому будет интересно, мы можем от, отправить нашу библиотеку uh, всех инструкций, то есть у нас есть все инструкции для поставщиков, где вы сможете ознакомиться с тем, как что работает, uh, в какой статус что нужно переводить, как связываться с клиентом, какую информацию ему нужно предоставлять касательно предоплаты и тому подобное. То есть, все инструкции у нас в кабинете есть. На какие разделы я еще... Этот блок мы с вами, в принципе, уже проговорили. Повторюсь, что если будут вопросы, вы можете адресовать мне на почту. На какой пункт я еще хотел обратить внимание? Два раздела. Это лента новостей. Это вот для новых поставщиков, да, и те, которые уже с нами работают, но, возможно, не понимают, для чего он нужен. Лента новостей – это своего рода Instagram хайбера. Ну, то есть я всем своим поставщикам договорю, что... Это наш инстаграм, который, конечно, в какой-то степени что-то там может где-то не работать, да, не так, как нам хотелось, но, по крайней мере, это реклама, которая действует внутри нашего, нашей платформы, внутри нашего кабинета, и маркетплейсы имеют такой же самый кабинет, имеют тоже самое лента новостей, такой же раздел, как, как и вы, а, и они, когда заходят к нам на платформу, особенно новые маркетплейсы, да, они для того, чтобы ознакомиться вообще с партнерами, кто что продает, они заходят в ленту новостей, листают вот так вот ее и понимают, что есть такой партнер. К примеру, как Gummy Shop, есть у него информация вот по поводу того, с какими категориями он работает и есть ссылка на прайс. Когда вы начинаете работу, и мы промодерировали ваши товарные позиции, вот это вот тем поставщикам, которые только собираются с нами работать, или те, которые еще не знали об этом разделе. Когда э, мы промодерировали ваши товарные позиции, обязательно вы заходите в «Товары», «Мои товары», получить ссылку на фильтр, то есть вот это вот здесь будет у вас ссылочка на ваши товарные позиции. Понятно, что когда вы ее скопируете, вставите в раздел лента новостей, в пост, да, то и вы будете на нее нажимать, вы перейдете в свои же товары, или же, или же у вас там, я не помню, по-моему, вы перейдете в свои же товары, а может у вас вообще никуда не перейдет, я не помню, как там идет, но marketplace, когда переходит по вот этой вот ссылочке, да, на ваш каталог, он может добавить все ваши товарные позиции и ознакомиться исключительно с вашим ассортиментом. Поэтому промодерировали ваши товарные позиции, заходите в раздел Товары, мои товары, получить ссылку на фильтр, формируйте красивый пост. То есть в пост вы можете прописать информацию у Вашей компании, с какими категориями вы работаете, вы можете заготовить один и тот же шаблон и использовать его там на протяжении всего вашего времени работы на нашей платформе. Поэтому сформировали один и тот же пост, вы можете его делать каждый день. Обязательно вставляйте ссылку на фильтр и маркетплейсы, и таким образом вы увеличите количество размещений на ваших товарных позициях в вашем кабинете, потому что мы со своей стороны после каждой модерации стараемся рекламировать ваши товарные позиции, мы делаем выгрузку категорий, количество товаров в категориях и передаем нашим менеджерам маркетплейсам, которые уже начинают рекламировать товары среди маркетплейсов, с которыми они работают. Поэтому это как дополнительный инструмент рекламы ваших товарных позиций. Обратите, пожалуйста, на него внимание. Еще один немаловажный пункт – это раздел «Информация». «Информация о компании». Что здесь главное заполнить? Заполняйте название компании. но ну, У вас оно будет заполнено сразу, как вы проходите регистрацию. Веб-сайт. Вы можете вставить ссылку на свой сайт. То есть «Маркетплейс» видят список, вот у него тоже есть такой раздел, у вас есть раздел маркетплейсы, а у них есть раздел поставщики. И они когда листают, они могут ознакомиться с вашим сайтом, могут посмотреть, какие товарные позиции представлены у вас на сайте. Вы загружаете сюда логотип вашей компании. И самое важное сейчас, с чем мы столкнулись, это то, что, точнее, самое проблемное, с чем мы столкнулись, это то, что Наши маркетплейсы не могут консультировать клиентов по поводу того, где находится товар, как быстро он будет доставлен в условиях военного времени, какой график отправки заказов и какой график работы. Поэтому, когда вы регистрируетесь или вы уже сейчас с нами работаете, обратите раздел на «Информация», раздел «Компании». Обязательно заполните адрес компании. Эта информация нужна исключительно для нас, для хайбера, чтобы мы могли консультировать маркетплейсов, клиентов, откуда они могут забрать товар. Город, территориальное размещение. Ну, то есть вы можете там прописать, где размещен ваш, ваш офис, но ну, это не особо нужная информация. Больше важная информация – это город склада, откуда отправляется товар, службы доставки, которыми вы пользуетесь. Вот здесь вот э, нужно заполнять новая почта, укрыпочта с какими вы работаете, Джастин, Мистэкспресс и так далее потому что marketplace когда оформляет заказ он заходит на вашу страничку компании и просматривает с какими с каким перевозчиком вы работаете, поэтому обязательно это, это заполняйте. И график отправки заказов. Понятно, что если Marketplace увидит на своем сайте, что у себя там в проме или же там на эпицентре еще где-то, что у них висит статус заказа в новый там после пяти вечера, и он зайдет к вам на страничку и увидит, что вы не работаете после пяти, понятно, что вопросов не будет, потому что Marketplace следят за этими правилами. Следят за этими правилами и они стараются, ну как стараются, как только они видят, что клиент, поставщик вовремя не, не выполняет свои обязанности, да, которые прописаны там в правилах работы, в, в SLA, то они сразу же начинают писать нашему отделу контроля качества, начинают писать менеджерам маркетплейса. они непосредственно начинают писать нам, категорийным менеджерам, которые работают с поставщиками, и мы начинаем писать вам. Поэтому обязательно выходите на связь. Если у вас нет возможности сейчас работать, лучше в таком случае деактивировать компанию, чтобы ни мы не собирали этот негатив, да, ни маркетплейсы не жаловались на вас, что вы там не можете обрабатывать заказы график работы, я сказал, и условия оплаты. А большинство поставщиков, насколько я знаю, да, по своему опыту, по тем поставщикам, с которыми которых я веду, большинство поставщиков работают сейчас по полной предоплате. Ну, есть единицы, которые там работают по я не знаю, там 5% предоплаты и так далее. Все зависит, конечно, от самого товара, от стоимости товара. Но если вы работаете по предоплате, если у вас здесь ничего не заполнено, обязательно заполните эту информацию. Потому что, к примеру, если вам передаст заказ marketplace да, какой-то и вы укажете, что у вас только, точнее, не укажете никакую информацию, что вы работаете по предоплате и не работаете наложным платежом, то следовательно, здесь уже вина не самого marketplace, а вина ваша, потому что вы не заполнили эту информацию. Marketplace увидел информацию, что, вы, что в условиях оплаты у вас ничего не заполнено, следовательно, он же не может вам позвонить и сказать, подскажите, пожалуйста, вы работаете там наложенным платежом и так далее. Понятно, что они оформляют заказ, и после этого вы звоните клиенту, клиент говорит, что он не может сделать наложенный платеж и боится делать предоплату, поскольку сейчас такое время, такое есть действительно. И сейчас меня радует то, когда поставщики говорят, что они в некоторых случаях уже начинают приходить на наложенный платеж, потому что все должны понимать, какое сейчас время, и то, что э, в любой момент может куда-то что-то стрельнуть, да, где-то что-то взорваться, и, к сожалению, клиент заплатит полный, э, всю сумму, да, там сделает предоплату полную, но при этом не сможет получить свой товар. Есть, конечно, поставщики, которые с которыми мы работали, там недобросовестно относились там, к работе клиентам, но мы следим за качеством. Я повторюсь, мы следим за тем, с кем мы работаем, какие поставщики с нами работают. И если у вас есть возможность сейчас работать, начинайте работать, потому что очень многие люди да, не могут получить то, что им действительно необходимо в связи с этой ситуацией. Поэтому мы, в принципе, вебинар с вами а, уже закончили. Мы с вами рассмотрели три пункта. А, у нас в нашем чате указано две почты. Это моя почта, Хабер Хайберпро. По всем вопросам вебинара вы можете обращаться ко мне. Я отвечу на все ваши вопросы. Касательно работы на нашем, а, с нашей платформой, с Хабером. вы можете обратиться на почту коробко Хайберпро. Она точно так же написана в нашем, в нашем чате. Сейчас, одну секунду. Вы можете обращаться уже к Светлане Коробко, она сможет уже вас проконсультировать. Поэтому я был рад, так сказать, в это сложное время рассказать вам о том вкратце, как мы сейчас работаем. Повторюсь, мы работаем. Если у вас будут вопросы, обязательно обращайтесь к нам, регистрируйтесь, начинайте с нами работать. Мы будем рады с вами сотрудничать. Поэтому жду ваших вопросов. Желаю всем хорошего дня, берегите себя, слава Украине!